Здравствуйте. Сегодня 16 января 2019 года. Канал Народовластия. Программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев. У меня прямой эфир. Вещаю я из дальнего зарубежья. Напишите, как видно, как слышно. Сегодня я вообще боялся, что в эфир не выйду, потому что интернет во всем регионе был выключен. Да, ну, я имею в виду одна система интернета вот, и в результате я там и что-то из телефона пробовал, но что-то у меня ничего не получалось, и тут вдруг все починили. Я очень удивился. Так что, видите, бывает даже здесь. Бывает и на старуху, проруха, привет. Слышно, видно очень хорошо, значит, тогда я всех поздравляю с праздником. Сегодня реальный праздник, Всемирный день Битлз. Да, вообще, честно говоря, не знаю, почему он сегодня, но этот день не является днем рождения ни одного из битлов, да. Я как-то помню, несколько лет назад на память пытался вспомнить дни рождения и всех вспомнил, да. Ну и сейчас могу это произвести совершенно спокойно. Так вот, конечно, то, что... В мире у людей существуют, в общем-то, такие, как бы это сказать, ну, я, я не знаю, как это сказать, это даже не, не то, что такие люди, как вот там Пол Маккартни, Леннон, да, Харрисон и Рингостар, Стар, да, такие произведения музыкальные. Нет, тоже нет То есть вот все это вместе Некое явление Битлз И это явление социальное Не только музыкальное Не только а это относится к искусству это относится еще и к социальной жизни и очень я счастлив что был свидетелем всего этого да? и очень вдохновляют такие вещи то есть что человечество это не только бомбы не только воры типа Путина да? и так далее но это еще и вот определенные Люди И определенные направления да? И конечно Для Путина Было уникальным Опытом посидеть там Рядом с Полом Маккартни Помните он пригласил Маккартни Петя вот там посидеть Рядом с Полом Маккартни Для него это конечно было Счастье величайшее То есть он наверное поднялся в своих глазах И стал красть еще сильнее Из-за этого Так что так Когда мне 64? Ну, мне, слава богу, пока 54 Ах «Вячеслав, ты враг Путина, он спаситель Отечества, он спасет мир от него». Да, это очень хорошо. Действительно, Путин пытается спасти мир от России, уничтожая Россию самым страшным образом. Такого, конечно, не было терминатора у России, как Путин. Я вначале очень серьезно к нему отнесся. Ну, думаю, какой-то там шпион какой-то. Причем низкого пошива, ну слабоумный там, карлик какой-то, недоделанный, с комплексами. Я не думал, что он так эффективно будет уничтожать Россию. Только где-то к шестому, наверное, году, когда я стал публично в... на телевидении выступать против Путина. Если вы помните, назвал его политическим стриптизером, имея в виду, что Ельцин... С самого начала был голым королем, а этот постепенно раздевается и в конце покажет такую шнягу. Собственно, я об этом там и сказал, тоже теми же самыми словами. Так вот, в общем-то, я не сразу распознал в нем такого терминатора российского. Желаю, что в 64 ты был на высоте. Спасибо. Но вам тоже желаю, в общем-то, это не праздник Мальцева, это праздник Битлз и праздник всего мира. Я помню, у нас такая интересная история была, ехал я в вагоне-ресторане, ну, вот что-то мы кушали, скучно же из Москвы в Саратов ехать, это же не скоростные поезда Европы, да, то есть поезд идет 16 часов всего-то, 700 там с небольшим километров а идет, ну, меньше 800 по железной дороге, а идет 16 часов, можете себе представить. Так вот, ну и, естественно, вечер убиваешь, сидя в вагоне ресторане. И как раз сообщили о том, что... Харрисон умер. И, а так вот, по сидели бандюки, я их знал, в общем-то, никогда с ними особенно не общался. Они меня хорошо знали. Вот, и потом один из них погиб через некоторое время, да, он. Как-то там какое-то греческое гражданство и мелким то наркотиками что -то занимался. Не знаю, в общем, мне это не интересно. И мы как бы друг друга не симпатизировали. Ну, я знаю их, они знают меня. У нас друг друг не очень хорошие отношения. Ну, мы взрослые люди, там, не лезем в драку. Они трезвые, я не пьющий, кроме всего прочего, со мной еще товарищи. А тут сидит пьяная толпа. И вот эта пьяная толпа начинает... Да пошел он, этот Харрисон, что-то там... И как-то... Я говорю, эй, слышь ты, алло, там, заткнись. И они что-то на меня поперли. Ну, мы встаем, начинаем с ними разбираться. И что меня удивило, эти бандюки подключаются и тоже только с их. Ну, в общем, так вот. Оказалось, они тоже очень большие любители Битлз. Это я к тому, что ну битles некое такое событие в жизни каждого нормального человека я имею в виду культурного психически нормального что независимо даже от характера этих людей да, то есть ну и там предпочтения они все равно понимают что это относится к вечному понимаете уже относится к вечному вот такие дела Я из-за байка анекдотов и смотрю в основном. Ну и чатик нормальный. Иногда. Ну, мне казалось, что я выдаю некие аналитические вещи, совершенно иногда даже удивляющие меня самого, а человеку нравятся больше анекдоты. Но опять же, дело предпочтение. Так. Так. У нас вот пишут мне, сообщают, что у нас какой-то супер чат работает. Вот как. А где этот суперчат, я не знаю. А, вот такие вот дела. То есть, я даже и не в курсе о том, что у нас теперь вот работает суперчат. И туда можно какие-то вопросы задавать. Так, и... Напоминаю, что вы смотрите канал «Народовласие», программа «Плохие новости» Под видео есть описание, там все наши кошельки и так, далее, и так далее Также там расположен кошелек людей, которые сейчас в Париже находятся Просят помощи, то есть мы разместили Вы можете им помочь конкретно на то, чтобы они могли оформить убежище Поскольку это такой дело хлопотное, нужна помощь и переводчиков и так далее Мальцуха, Братуха, кинь Зигу не впадлу. Конечно, впадлу. Какую еще? Шутите, что Вы кому пришли? Я меня, слава богу, так сказать, все родственники были с этой стороны. Когда там Зигу кидали с той стороны, да, то у меня дедушка. Один под Брестом встретил зигующих, другой 20 июля 1941 года начал воевать. Да, и в, под Курском в танке горел, и три раза вообще горел в танке. А другой дважды по смерти по смерти был списан, но потом странным образом воскресал. Но это, кстати, отдельная история, как-нибудь надо ее будет озвучить очень странная история когда совершенно человек который просто не мог жить в результате выживал и дальше в общем -то... ну хотя он 55 лет умер в общем то достаточно молодым нацгвардия уволила уральского прапорщика из за блога на ютуб с критикой власти о как представляете то есть Человек работал в этой Росгвардии, что-то там позволил себе покритиковать власть и нарушил закон о статусе военнослужащего. Надо же, представляете, закон-то какой интересный, о статусе военнослужащего. Нельзя ни в коем случае рот открывать. Нужно зашить рот нитками. Кстати, вот такой вот протест был очень серьезный Я думаю, где-нибудь на Западе времена Битлз так бы сделали военнослужащие зашили бы себе рот нитками и пришли бы куда-нибудь там к золоту. Ну, здесь раз такое дождешься это... Нужны особые люди, которые по-особому любят свободу и верят в то, что в общем-то их страна – это страна свободных людей, а не рабская какая-то херня. Слава, скажи про курил. Поговорим еще и про курил сегодня. Что сказать про курил? Курил отдают. Я об этом говорил еще три года назад, что Путин отдаст курил. Что про них говорить? То, что они говорят там, Лавров и все остальные, что они не отдадут. Ну, прекратите. Как они не отдадут? Они уже договорились. Они уж отдали. Сейчас формальные основания только нужны для того, чтобы все сделать ровно, чтобы не было никаких так сказать, проблем с точки зрения да, вот, закорючек бумажных. Да? И чтобы политических проблем не было, для этого нужна Белоруссия. Нужно как-то вклиниться в Белоруссию. Вырвать этот кусок. Показать своим этим ватникам. Видите? Ну или еще что-то. Какая-то война нужна. Мальцев, твое видео не выходит, что в эфире. Не знаю я. В эфире нахожусь. Скажите, видите вы меня, слышите? Так. А Сибири отдадут китайцам. А Сибирь уже отдали китайцам. Сейчас вопрос стоит так. До Урала или до Волги? Да? как Аяцков говорил что азия начинается за волгой да? ну он в школе не учился и на полном серьезе так думал но фактически так оно и есть вы же понимаете что фактически азия именно начинается за волгой да? великая степь откуда она берет начало от волги то есть если кто то считает что она Великая степь начинается оттуда, с востока. Нет, она начинается с запада. И вот Волга заканчивается, переезжая через Волгу. И что ты там видишь? Что там степи видишь? Больше там нет ни хрена. Ну, верблюдов видишь. Ну, весной там эти, как их, господи, тюльпаны, да. То есть, азиатские цветы. Вся степь в тюльпанах. И вся степь в тюльпанах. Чуть ли не до Тихого океана, если, ну, там, между гор, гор пройти, да, ну, как калмыки пришли же по этой степи, или даже через Волгу перешли оттуда, пришли с монгольских степей, то есть, смогли дойти. Поэтому я думаю, что вот сейчас вопрос только стоит, как Путин там Китаю отдаст до Урала или прям сразу до Волги. Слава, спасай страну от развала, мы с тобой. Для того, чтобы спасать от развала, нужна я говорю, критическая масса людей. А если ватники сейчас уже говорят, да не сейчас, это уже год-два назад был, что, ну да, ну китайцы вот, конечно, они там к нам лезут, они, конечно, там нашу землю заселяют, там, ну им же жить негде. Ну да, ну тогда давайте мы умрем и уступим им место. В общем, так и делали нации старые, умирающие, такие отжившие свое. Они освобождали место новым нациям. Нужно прямо себе сказать. Если мы такая нация, значит это нужно вырабатывать одни методы. Да? Если мы собираемся жить дальше на этой земле, значит совершенно другие. И тогда нужно... И, кстати, и в том, и в другом случае нужно разбираться с Путиным. Но нужно вначале определиться. Должно... Произойти такое самоопределение. Не с точки зрения да, народа. Народ сам, определил, сам определился у нас давно. Вроде быть свободным. Но в результате стал рабом. Причем рабом своих внутренних господ. А определиться каждый для себя должен определить. Что он хочет в будущем. На что он рассчитывает вообще. Ну вот эти вот Шобла вся определил Что дети живут за бугром. Учатся там в университетах. Русский язык не знают. Там у Лаврова дочка не знает русский язык. У Железняка там все его дети. У Мизулина внуки. Никто не знает. Да нахер он им нужен, да? Они определились. Они там. Но ну, а мы-то не определились. Мы-то где с вами? Так... Ветераны Великой Отечественной войны Лишили новогодних подарков Представляете какие клоуны Ну то есть это вот как с девочкой У которой на новогоднюю елку отняли э, э, этот Билет Оказывается не тому вручили Так и здесь Представляете Какая-то В общем э, Администрация Белгородского поселка Подарила ветерану Отечественной войны Новогодние подарки да? То есть пришли домой вот тут подарки. И вот э -э -э, про бабушку, значит, женщины, которые ВКонтакте это выложили, поздравили с, юбиле с, юбиле -то, с -то юбилеем с какими-то юбилеями, и с Новым годом значит поздравили с 19 Новым годом и во время поздравления вдруг поняли, что э, не туда зашли, это не та ветеранша а там соседка э, и надо соседку поздравлять, она тоже ветеранша ну здесь с этой все разобрались цветы оставили, все подарки забрали, сказали так, это туда все, до свидания как это бабе цветы детям мороженое помните, вот так же и здесь произошло Жуть, конечно То есть, они могли бы все подарки Все оставить, пойти купить новые и Поздравить еще ту Что же, они обедняли бы, что ли, за это вот Я не представляю Я поздравлял Всяких ветеранов, вот я пришел бы куда-то А мне говорят, да нет, с этим подарком Надо к другим Я сказал, ну что, хорош что, что, что, что, что, Свои деньги потратил Не было там каких-то, в чем проблем ну, представляете, какой позор, вот, вот такую херню сделать, это же, я не знаю, у ну, каких надо быть, то есть это абсолютно подлые люди, именно по рождению подлые, вот как говорят, подлый народ, вот это подлые люди, то есть с самого вот низ грязь какая-то, перхоть какая-то, вот эти люди, фу, такая мерзость. А вот конвой ФСБ без очереди пирожки скупал в, в московском суде, в столовой, представляете, в масках. Бадамшин, даже вот адвокат, написал, что как они жрать будут в масках. Ну, наверное, они их купили, ушли, а маски там где ели еле сняли. То есть им кричали, представляете, вот самое смешное, как, как пишут, что э, конвой ФСБ... В масках, которые покупают пирожки, без очереди кричат: Совесть у вас есть. У этих совесть, блять, у них вместо совести маска выросла. Совесть у них. Ой, Господи. Что-то не успел прочитать. Уже кто-то забанил. Хотел прочитать, что там пишет. А, ну, я так понимаю, это а Кто-то уже. все продолжает скандал с судьей Краснодара военный судья Крикоров находясь пьяным за рулем сбил 18 летнюю девушку пытался уехать его там стали граждане не пускать перекрыли дорогу он стал всем угрожать в общем то видео выложили сотрудники ГИБДД не внесли его в базу значит его фамилию в данных информации значит а происшествиях там то есть это как-то по особым идет каналом наверное так так так в общем сейчас скандал там из-за этого судьи ну а что эти судьи они принимают неправосудные решения по команде сверху принимают кого угодно могут осудить невиновных заведомо невиновных могут осудить и что же вы думаете, они не имеют права вот при таком режиме ездить пьяные и давить людей? Конечно, имеют. Но если они и, и, им командуют совершать особо тяжкие преступления, и они совершают их по команде, то почему менее тяжкие они не могут совершать без всякой команды? Ну, это такой бонус. То есть, ну, если уж он судит за ведомом невиновных, принимает какие-то решения, то почему не, не может там для себя что-то сделать? Так мир устроен. Путин, кстати, никак не может понять, что он так устроен. Они пытаются там как-то выстраивать, что для них они должны нарушать закон да, и там совершать преступления. А для себя они должны быть паиньками и должны быть идеальными гражданами. Такого не бывает. Это я как криминолог скажу. Это преступники, судьи, совершающие преступления для Путина, они будут совершать и другие преступления, не только связанные с их статусом. Но ну, это, ну, это классика. Да? Это же безнаказанность к чему приводит? К тому, что преступления становятся более тяжкие, более наглые. Но ну, это даже для этого не надо быть криминологом. Хватит опыта любого человека, который чуть-чуть пожил, знает, если преступнику сходит с рук, то он будет продолжать совершать преступление. Чем больше сходит с рук, тем более дерзкие преступления он будет совершать. Он пишет, что Единая Россия должна быть внесена в этот, в, как он, господи, ну, в список в этот, э, иностранных агентов. Ну потому что все вот эти олигархи, которые финансируют Единую Россию, в частности, компания Северсталь, менеджмент, а учредитель этой компании фирма «Фронт Фронтдел. Лимит, фронтл лимит о как. И она на Кипре, эта компания. Этот фронт дел. Так вот, понятно, что они как-то забыли, да, что они. Все зарегистрированы там на Кипре, там, я не знаю, где еще, в Швейцарии, еще где-то имеют гражданство соответствующее, там финское, швейцарское и так далее. И не могут давать деньги этой Единой России. Но они решили, что могут. Они-то вроде как являются владельцами акционерного общества закрытого типа, который называется Российская Федерация. Поэтому на них эти законы не распространяются. Представляете, какая прелесть. Три билборда с призывом убрать снег появились в Омске. Уже, ну, другого пути нет. Вон в Саратове стали шлепать портреты Радаева, писать надоел и ставить на сугробах, чтобы кто-то хоть эти сугробы убирал. Ну, снежный апокалипсис пишут в России. Ну, какой снежный? В России зимой всегда бывает снег. Помните еще, как в этом в Формула любви, говорит, и вас отправят убирать снег в Сибирь. Он говорит, весь? Вот приблизительно то же самое сейчас происходит. То есть нужно убирать весь снег. Они не привыкли убирать даже часть его, они привыкли воровать деньги. Мальцев, как понять, пропали без вести и находят таких людей. Не понимаю, о чем речь. Если вы имеете в виду, что формулировка пропавшие без вести, да, но ну, это пропавшие без вести а, бывают во время войны, да, официальная формулировка юридическая безвестное отсутствие, да, все-таки вот, безвестно отсутствующий человек, он может быть найден может быть признан судом безвестно отсутствующим, может быть признан судом умершим, ну или может быть найдено его тело, то есть вот как четыре варианта, но два юридических варианта они по то заявлению происходят, то есть если человек пропал без вести никто не обращается, то никто его не признает ни безвестно отсутствующим ни умершим, кому он нафиг нужен, то есть должен быть кто-то заинтересованный, кто это сделает куда пропадают люди, ну те, которые находятся, они каждый, каждый так сказать по-своему, это их надо спрашивать, который пропал, потом вернулся, а вот которые не находятся, в основном, это ну не в основном, очень большое количество криминальных, да? во-первых, начнем с большого количества неопознанных трупов. Под 40 тысяч в год неопознанных трупов. То есть, этих неопознанных, если наложить на пропавших без вести, то, наверное, большое количество найдется, Очень большое количество найдется вот среди неопознанных. Да? Кроме всего прочего, есть просто пропавшие без вести. То есть, а, в результате каких-то криминальных действий. То есть, если человека убили и как-то так похоронили, что его не смогли найти никто не смог разоблачить преступников, то да, он тоже будет числиться пропавшим без вести и так далее. Ну, по этому поводу, я думаю, очень много хороших э, есть криминалистических опусов, да, вы можете взять, прочитать, и я гораздо хуже все это расскажу, потому что, ну, я этим занимался очень давным-давно, и так, ну, что-то помню. Вообще, если честно, то, что я... Дело давным-давно, я помню, очень хорошо. Я не помню, что я делал вчера. Что делал давно? Конечно же, я помню. Мальцев, запрети на своем канале этих блогеров, которые к себе тянут, якобы они сторонники там, а там вдруг вирус. Пон... Ну, так, что? Не могу слова. Шпион поймают, вирус шпион поймают. Ну, я, в общем-то, не против тех блогеров, которые к себе тянут, ну что ж, они ну, как-то я не знаю, как их гасить. Стоит это делать, скажите. Если стоит примет такое решение, то. Ну, а так-то, в общем, я, я не против, если честно. Не вижу в этом ничего плохого Действительно, конечно, переход по ссылке всегда опасный Потому что можно так перейти, что своих не соберешь Ну, не знаю Вячеслав, когда у тебя заканчивается виза? Какая виза? У меня никогда в жизни не было виза Я сюда приехал без единого документа Вообще без единого Какие визы-то? Я живу по бумажке, которая называется Нансеновский паспорт Понимаете? По такой бумажке люди, которые уехали от большевиков, да, они некоторые жили еще в 2000-е годы. Вот умерли там в 2003 году люди, я знаю. У них никогда не было никаких паспортов. Была только вот эта бумажка, нансоновский паспорт. Вот по такой бумажке я живу. Так что у меня нет никакой визы быть не может. Когда я приехал во Францию, да, я попал вначале в тюрьму, поскольку прибыл без единого документа, то есть таким образом нужно было выяснить, кто я и что и бумажку на въезд, которую можно считать визой, да, но мне там Подписали какие-то высокие начальники французские, которые приняли решение меня запустить во Францию. За что я им очень сильно благодарен. Потому что они могли меня не пустить. И из аэропорта Деголь я бы улетел в любую точку мира. В Россию вполне мог улететь. Да? Такие вот дела... Слав Жуков ⁇ преступник или герой, заливший Россию кровью. Георгий Константин Жуков, ну, очень серьезный, конечно, был полководец. Может быть, он не сразу научился воевать, как хотелось бы. А может быть, и не все сразу научились. Ну, что он был очень серьезный. У него была несколько другая э, тактика, да, чем, например, у Рокосовского солдатиков не жалел особенно если рокосовский старался с минимальными потерями все это сделать да но ну, это внутренний характер То жуку в общем то потери были не страшны поэтому к нему разные отношения ну мои родственники которые воевали относились к нему не очень хорошо мягко говоря да? вот а так я в общем то не думаю, что Жуков хуже тех полководцев, которые ничего из себя не представляли и гробили людей в таком же количестве, а может быть еще в большем. Да, он гробил людей, но результат он давал. Может быть, конечно, если бы не Жуков брал Берлин, может быть, там было бы не столько трупов, да? может быть, там было бы раз в 10 меньше, но... Важен был результат. То есть, он служил своему хозяину. Сталину нужен был результат. Ему нужно было, чтобы Берлин взяли наши. К конкретному сроку. Жуков уложился. Сейчас смотрят 5000 человек. Я уверен, что смотрят больше. Если мы сейчас вот закончим с вами эфир. И вы через несколько секунд включитесь опять, то вы увидите, что там будет совсем другая цифра, как минимум в два раза больше этой. Как минимум. Скорее всего, она будет в два с половиной раза больше, потому что те, кто смотрит с запозданием в одну-две в две минуты, они считаются смотрящими в записи. То есть, вот вы мне пишите, а вполне допускаю, что он вас считывает как смотрящего в записи. Так... И в Красноярске Заменят таблички с названием Остановок Очень смешно Там в Красноярске понавешали таблички Но опять как всегда Каким-то дали мажором Оказалось все С Ошибками а вот, <смех> за, улица, значит, заслуженного там хореографа Михаила Гаденко стала Гаденко, то есть, от, был от ГОД, стал от гад. А гастроном, станция гастроном Теперь в английском варианте Стал изображаться СТ гастроном Что понятно по европейским меркам Ну и по английским это святой Святой гастроном Очень смешно вот, То есть святой гастроном сняли Гаденко от слова гад сняли и так далее Я вот думаю снимут ли тех, кто такие заказы размещает Ну конечно нет Потому что это… Вячеслав, а вы знаете особо опасного юриста? Нет, не знаю особо опасного юриста. Сына особо опасного юриста мы все знаем, а особо опасного юриста нет, не знаю. Вот. Свердловский губернатор пообещал увеличить стандартную упаковку яиц до 12, то есть видите как вот затронул. Но Для этого понятно, что Свердловскому губернатору надо просто проехать в Европу. В Европе как раз упаковки по 6 и по 12 яиц, ну и больше, то есть дюжинами. Поэтому, в общем-то, этот Баян ничего нового он не придумал, но, видите, вот э, идет информационная волна и тоже захотел поучаствовать в этом. Что-то там сказануть, как Радаев, помните, про iPhone 7 или какой, или шестой там, что на заводе в Саратове должны выпускать, так залупил, что потом, его... кто такой Радаев, узнали даже в Бразилии, да, где много диких обезьян. Даже бразильские СМИ писали Представляете Слава почему опять красный Кто красный Я, я вроде не коммунист Красный Большой красный спереди опасный Помните загадку Трамвай Жуков предлагал сдать Москву И хотел драпануть в Арзамас. Ну, кто что предлагал, вы знаете Мы можем узнать только тогда Когда рассекретим архивы Путин до сих пор их не рассекретил И я думаю, что рассекретив архивы Мы все с вами хорошо и четко будем знать Но мы же говорим не о том, кто что предлагал Мы говорим, когда про Жуков говорили Как человек сражался сражался геройский, вопросов нет как человек планировал стратегические операции планировал по крайней мере во втором периоде войны ну начиная наверное с операции уран да наверное то есть это началась она 16 да? ноября 1942 -го года. Ну, начиная, наверное, с этого момента. В общем-то, предельно здорово все делал. Мальцев, цвета революции, да. Не стесняйся, пьяница носа своего. Он ведь с красным знаменем цвета одного, понимаете. Да, пишет Загар. Ну, вполне допускаю, но Загар вчера был, солнце, сегодня не было. Вчера мог загореть совершенно спокойно. Жуков плохой стратег. Ну, хорошо, что вы лучше, чем Жуков. Я бы, я бы не сказал, что он был плохим стратегом. Если, если посмотреть его стратегические операции, ну, они вполне, так сказать, ну, если не в первой десятке, да, начиная там, с Александра Македонского, то некоторые можно в сотню лучших операций мира совершенно спокойно записать. И я думаю, что не одну. Ну, пусть специалисты высказывают свое мнение, я не буду конкретизировать, потому что сейчас у кого-то взорвется мозг, но очень подробно изучая оборону Сталинграда и вторую часть, так скажем, это отражение нападения уже, так сказать, контратаку, я... В общем-то, убедился, что, что не все так грустно с точки зрения стратегии. Вячеслав Вячеславович, а не мог на Германии работать а агент? Ваше мнение, интересно, прекратить. Кто там мог? На какую Германию, каким агентом? Нет, конечно. У Жуков был прозвище Мясник. Ну, Мясник, не Мясник, мы его многие же не любили. Вы же помните, как в 50-е годы, когда он там министром обороны был, он э, в Польше или Германии, куда он там приехал, я сейчас уже не вспомню, в, в, в тот контингент российских войск. И приехал к какому-то командиру дивизии танковой, который сильно его не любил, был героем войны, там весь из себя заслуженный, и он вышел такой там как обычно, с гонором, он так себя вел. И говорит, вводная, командир, вводная, там танки противника со стороны леса, а это а, тыловая сторона части. То есть, чтобы отражать нападение, нужно выехать через ворота, развернуться, построиться. Ну, командир был... Из, так сказать, из героев войны, поэтому все прекрасно знал. Он просто отдал приказ выходить задним ходом из ангаров танков. Ну и, естественно, танки вышли задним ходом, снесли нахрен все эти стены, все там порушилось, развернулись, атаковали. И он доложил Жукову, который щелкал зубами о том, что все отразили, как видите, все там яйца, бойцов-танкистов нависли над головой супостата. Ну, говорит, Жуков хлопнул дверь и в машине уехал. Так что всякие были дела. Вот цена твоих познаний. Вячеслав к Жуков отношений не имеет. Голубчик, а операцию ранд кто разрабатывал? Почитай очень внимательно. Так... Водитель московского такси открыл огонь по пассажирам. Интересно, вот только что мы говорили про эту с вами про то, что в московских такси начали людей стрелять, и то есть люди вышли уже, так сказать, из ну, из нормального состояния. Вместо того, чтобы разбираться с властью, они вот разбираются с друг другом. Так, Омская революция. Так. Виктора Суворова почитай Тень Победы. Ну, для меня Суворов не является там стопроцентным авторитетом. Он, он, конечно, неплохо пишет и многие вещи говорит правильные, да но он достаточно тенденциозен. Так что я, я бы не сказал, что вот на сто процентов. А во Франции французы есть, во Франции очень много французов. Слава у меня такое. да, во Франции очень много французов, потому что, ну, как-то, если вам рассказывают о большом количестве беженцев, ну, вы просто сосчитайте, количество французов, которые проживают во Франции, это под 70 миллионов, и количество беженцев, это 2 миллиона. И вы поймете, что беженцы, конечно, в определенных местах сосредоточены. Слава, вы покраснели. Ну да, что-то, видите, у меня с самого начала, что-то, похоже, меняется погода на улице, давление меняется. Так... Мальцев, какой строй в России будет после революции? Мы говорим, что общественно-экономическая формация будет называться информационная. Да, кибер. И так далее. Вот меня спрашивают, не дать ли мне лекарства. Не, не, я не думаю, что давление там настолько сильное у меня, и что там как-то это может повлиять. Ну, бывает, а что... Мне 54 года. Это тут вот рассказывают, что я там все, все молодею. Нет. Не молодею. Так. И в Новгородской области в мужской колонии родилась девочка. Я уж подумал, что мужики начали рожать, да. Оказалось, нет. Приехала к осужденному женщина. У нее преждевременные роды случились. И Видите, вот жуткая да, ситуация. Девочка родилась в колонии, но ну, она слава богу еще ничего не помнит, не знает. А вот у меня дочка рассказывает, как папе в тюрьму приходило, какие там камеры, какие шконки, рассказывает там. Людям, которые даже близко не знают, как это выглядит, говорит, вот а там вот такая вот дверь, такая, вот с таким окошком, с такими решетками, дети все хорошо помнят. Так что это еще один одна предъява путинскому режиму. Очень серьезная предъява. Я думаю, так у многих. Представляете, у людей, которые ничего не совершали, не совершали никаких преступлений, дети вынуждены встречаться со своими родителями в тюрьме, видеть все это скотство, все эти параши, там, железные двери, глазки и все такое прочее, кормушки открывающиеся. Да. Опа. Так. Да. Мальцев Астафьев сказал, что Жуков барконер русского народа И что с того? Ну и что с ну, того? Астафьев что... сказал У Астафьева такая точка зрения У кого-то другая точка зрения У меня точка зрения, что Жуков обычный военачальник может быть более талантливый, чем кто-то другой, да, но абсолютно такой же, как и все остальные. Просто все остальные не настолько талантливые. Если взять любого персонажа времен войны, да, ну или почти любого, то вы увидите, что там крови гораздо больше на руках, чем у Жукова. Новгородской области, так как мы прочитали Бывший начальник российской колонии Сел в задание заключенных Очень интересно Приговорил бывшего начальника суд Исправительной колонии номер 7 Сергея Косиева К двум с половиной годам лишения свободы Представляете, то есть вот он попадет К сожалению, к тем не попадет зычкам, с которых он там дань собирал. Ну, кроме всего прочего, я так понимаю, что все вертухаи собирают дань. А этот просто, ну, то ли место его нужно, то ли не делился, дань собирал, а на верх не отдавал. Такие же тоже, наверное, крысы попадаются. Мальцев, а те, кто пропал без вести, их могли растащить на органы? Сейчас вполне реально, конечно. Вы же сами понимаете. Если в Китае такое происходит, и даже задерживались неоднократно, и даже видео очень много на этот счет страшных совершенно картинок, да, то такое почему в России такое невозможно, если возможно в Китае? Особенно это связано с детьми. Такие вот дела. Глава района Бурятии стал фигурантом уголовного дела после незаконных трат на ремонт моста. Представляете, человек решил отремонтировать мост. На это надо полтора миллиарда рублей. Мост развалился нафиг. Человек, как я понимаю, в районе объявил чрезвычайную ситуацию. И по вот эту голову из фонда, который на этой ситуации взял денег и починил мост. Ну, фактически построил мост. да. А теперь его привлекают к уголовной ответственности. Вот представляете, масса людей, которые эти полтора миллиона рублей просто украли и все, их не привлекают. И не полтора миллиона рублей, да, а там полтора миллиарда долларов и даже больше. Вот Ралдугин с Путиным 2 миллиарда официально только украли, да. Ничего, никаких вопросов к ним. <laughs> Человек-мост. Построил за эти деньги То есть Вот санкции предусматривают До 7 лет Если бы украл и поделился Ну полтора миллиона может быть мало Но в любом случае нас только бы не посадили В Самаре профессору грозит суд По уголовному делу из-за прогулов, Представляете То есть Вот Профессор Самарского национального исследовательского университета Евгения Евгений Терещева да, получал зарплату, а в этот момент не находился на рабочем месте. Ну, подсуетились КГБшники, которые везде, естественно, свою жало сунут и говорят, представляете, ущерб университету 30 тысяч рублей она причинила, это просто обхохочешься. Интересно, вот они, как эти ФСБшники, могут комментировать? У профессора повременная оплата, профессор получает оклад за замещение должности. Это научная степень, научный, вернее, научное звание профессор. С какой стати э, там вводится повременка? Да, это что, это завод, какой-то, стройка какая чуть что это такое вообще? их и артисты жуть, то есть там разворовываются триллиарды у них, они какой-то профессор что-то. Но я так понимаю, что она, наверное, гладится не давалась этим ФСБшникам. Вот они ее и прищучили. Мерзость. Так что видите, человек получает за звание зарплату, а ему говорят, да по временках. Так, вот как мы уберем этих, этих кремлевских подонков? Говори! А твоя болтовня нам неинтересна. Ты, вот первая твоя строчка до да запятой, она полностью противоречит второй. Понимаешь? То есть ты говори, но нам твоя болтовня неинтересна. Слышь, иди ты в жопу. Так что? Житель. Краснодар украл из магазина электронные весы вместо кассы. Представляете, забежал вооруженный мужчина с пистолетом, ворвался всем стоять, там схватил электронные весы, думал, что кассу и уехал на автомобиле. Хорошо, еще не на тележке это или там на каком-нибудь автомате для газировки мог уехать. Вот, сразу вспоминается анекдот швейцарский. Представляете, у швейцарцев тоже есть анекдоты. Там считают в Швейцарии наиболее глупыми ну и со всей Швейцарии представители итальянского кантона. А так как в Швейцарии всегда принято считать, что самый глупый это полицейский, то конечно самый глупый человек в Швейцарии это начальник полиции итальянского кантона. Такой человек, который Такой должности поехал к своим Родственникам в Италию И едет, пастух стада Пасет, он думает, нужен подарок какой-нибудь привезу к -ка я овцу. Выходит, говорит, слышь, там Отец, можно у тебя купить овцу? Тут говорит, да нет вопросов. Сколько стоит? Вот столько. Отстегнул денег И говорит, ну ты мне выбери овцу. Тут говорит, да выбирай сам, какая тебе понравится. Такой бери. Тут ходил, приценялся. В конце концов, значит, берет какую-то овцу, подходит. А тут говорит, ты наверное начальник полиции итальянского кантона. Он говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, ну только такой. Мог два часа выбирать овцу и выбрать, в конце концов, собаку. Вот приблизительно, наверное, из этих же, из швейцарцев таких же. Разработчик госпрограммы вооружения обвинили в мошенничестве. Вот И что тут можно сказать? Видите, женщину профессора обвинили в том, что она на работу там не ходила и денег скрала. А эти вот разработчики госпрограммы, значит, вот они ну попали на одни и те же весы. да, То есть, одни воруют там триллиардами, 250 миллионов, а другая 30 тысяч вроде там не то, что украла, а переплатили ей. А, в общем-то, ответственность одна и та же практически. Странно. Так, что-то меня про, про Жукова замучили. Георгий Константинович, вот покой. давно умер, и все это надо оставить истории. Все это истории. Так, и... Напоминаю, что вы смотрите канал Народовласти, программ Плохие новости. Подписывайтесь на канал. И помогайте каналу Естественно под описанием Есть все наши кошельки В том числе и товарищам нашим Которые убежали сейчас из России Помогите тоже если можете Как относится к Невзорову Я уже сразу понял что человек Который не слушает меня Хорошо отношусь к Невзору, У него очень парадоксальное мышление Мне это нравится Хотя я его не слушаю Поскольку я никого не слушаю Но В тюрьме сидел когда там в путинской, да, там, в спецприемниках. Ну, слушал, там радио было. Так. Вячеслав, что будет с Лукой Лукашенко и его сыном? А сейчас, в общем-то, это все от Лукашенко зависит, что с ним будет. У него сейчас вот есть два варианта. Сделать неправильный выбор в пользу Путина и правильный выбор не в пользу Путина. Какой он сделать, я не знаю. но все будет зависеть от него. Лукашенко, кстати, может сейчас стать великим героем и так далее, и белорусы памятники, какие ему будут делать. И... А может, в общем-то, предателем оказаться. И, ну, я имею в виду, в будущем будут рассказывать о предательстве интересов белорусов. Такой тоже возможно. Все будет зависеть от того. Что он сейчас, какие действия будет в отношении путинских совершать? Если будет противодействовать и реально противодействовать, ему будут аплодировать. Если он войдет у них на поводу и сдаст Белоруссию, ну, все тогда. И ФСБ выдворила из России агента СБУ. Представляете, какая прелесть. То есть вот какого-то. Они задержали абсолютно ручного человека. Некий Леонид Каплун, там занимался тем, что в Крым что-то возил или кого-то возил. В общем, каким-то извозом занимался частным. И он дал э, интервью такое ФСБшникам, что его завербовало СБУ. Я вполне допускаю, что так и есть, потому что СБУ такие же, как и КГБшники. Сюда он приехал, они его взяли. Я так понимаю, что с ним недолго работали, пять минут поговорили. Он ручной, он, он рассказал, да, мне там вот завербовали и так далее. И, э, они говорят, вот шпиона раскрыли, все замечательно, такого ручного, и отпустили его, отправили, выдворили, теперь он 20 лет в России не может э, приезжать. Вопрос с этим вот ФСБшником. Если он шпион, э, то почему делать не возбудили? сбудили? Да? А если он ничего не совершил, вообще ничего, то почему его называют шпионом? Странно. Да, нет. Вот он шпионаж там учинял, да, а мы его отпустили. Человек не совершил, и при этом он шпион, да. Путин там с Ралдугином украли на 2 миллиона, миллиарда виланчели, и Путин президент, а Ралдугин музыкант. Ну, как странно, да. А этот, а этот товарищ шпион. Из-за того, что его такие же... ГБшники на той стороне Завербовали Я уверен, эти могли бы его завербовать Но наручную, он абсолютно Они бы сказали, вот давай подписывай, что ты будешь с нами сотрудничать Он подписал Их артисты Мальцы, если придешь к власти, то что сделаешь первым А у нас же план прописан Очень четко Очень четко, во-первых, первыми долги Простим по кредитам и так далее. Всем гражданам России, простим, долги. У нас список дел очень важный. Национализация Обязательно люстрация обязательно, ну и так далее, и так далее. Так что список весь этот есть. Слава, как там желтые жилеты во Франции выйдут в эту субботу? Да, никуда не делись, вон они все сидят там. Немножко их с каких-то мест убрали, да, но они переместились, в других местах находятся. Слава, почему огонек у тебя пропал? Это вы еще огонек будете у меня где-то там смотреть. Огонек пропал-то. есть мне еще будут обвинять в том, что у меня огонек пропал где-то. В России смертность превысила рождаемость почти на 200 тысяч человек. Видите, как здорово Голикова об этом заявила. То есть, у них одновременно. И нет никаких... Она сказала, что у нее... Как бы, абсолютно нет никаких переживаний Все нормально Все развивается хорошо Теперь оказывается Вчера только мы об этом говорили Теперь оказывается, что все-таки помирают больше, чем рождаются Жуть, конечно То есть одновременно они говорят прямо противоположные вещи Слава на расслабоне Пишут Пальцовец придет к власти будет новости читать по Первому каналу. Нет, мы не будем читать новости, мы будем эти новости создавать, понимаете? Читать это очень скучно. Мы будем создавать новости. И... Космической угрозе придают государственные масштабы. Тут пишет Валера Аврора, наслушавшись Мальцева о списании кредита, взял кредит. Ну, во-первых, начнем с того, что мы помогали Валере, да? То есть его никто не бросил. А во-вторых, если бы он в своих передачах... Не, не, не популяризировал Костю Карлика, да, который украл как раз те деньги, которые вот могли бы на погашение его кредита пойти. То было бы все нормально, да? То есть вот, наверное, ноги-то отсюда растут. Нужно посмотреть, как, как и куда что делать, да? Поэтому я не могу. Как бы отвечать за тех людей, за всех людей, а за тех тем более, которые сами не хотят отвечать, то я уж точно не могу. Космической угрозе придают государственный масштаб. Видите, вот как здорово. Обратился Рогодин. Ну, я так понимаю. Роскосмос предложил Российской Академии Наук совместно разработать национальный проект, ну, то есть распились бабки, посвященный космической деятельности, в частности космической угрозе, отражать угрозы астероидов. Представляете сколько бабок? А Работает эта система, не работает, хер ее знает. Ты узнаешь, что когда они прилетят, да, и нахлобучат. Мы их там всех отразим. То есть, это вечный распил. А вот академики, ну, там такие же, я понимаю, академики, предложили провести для школьников специальные уроки. Знаете о чем О том, как себя вести при падении астероида. Блин. что можно сказать? Академики будут рассказывать, что делать при падении астероида. Когда что-то не можешь сделать, да, вообще ничего, то что нужно сделать? Спасать человечество. То есть свои обязанности Роскосмос не выполняет, свои обязанности Академия не выполняет. Ну, самый лучший вариант спасать человечество. То есть, об этом неоднократно говорили да, в произведениях, которые называются «Как управлять миром, да, не привлекая внимания санитаров». Ну, шутка, конечно. Ну, вот я думаю, что это из этой же темы. Мальцев до революции далеко. Путин разделил людей в России на два лагеря. Это на какие два лагеря он разделил? Я что-то двух лагерей в России не вижу. Какие лагеря? О чем вы вообще говорите? Если вы имеете в виду те, кто за там войну на Украине и против войны в Украине, какое-то отношение к смещению Путина-то имеет? Мы же не про Украину будем разговаривать, когда Путина выносить. Ну и так далее. Так что. Нет никаких двух лагерей. Если вы имеете в виду лагерь путинской шоблы, вот этой, это тоже не лагерь. Там два с половиной инвалида, и все дети, внуки у них на Западе. А ничего вы думаете, ценой жизни будут защищать что? -то? свои там интересы? Ни в коем случае у них основные бабки здесь. Они, видите, как только у, у, у, жареный петух клюет, они мгновенно уезжают за бугор. Производители дронов оценили идею доставки пива из отделения Почты России. Ну да, то есть видели, наверное, они испытывали дронов, чтобы почту доставлять. А теперь Почта России торгует пивом. Соответственно, значит, дроны должны доставлять пиво. Ну еще пиццу. Пиво и пиццу. Вот что нужно в Почту России. И дронами доставлять пиво с пиццей. Супер. Да. В Минкомсвязи оценил 5% долю россиян, не смотрящих телевизор Они будут очень сильно удивятся, когда поймут, что это не так Что сейчас те, кто не смотрит телевизор, тех людей гораздо больше, чем 5% Гораздо, в основном это вся молодежь И Минюст будет ликвидировать партии за неучастие в выборах. Представляете, То есть они не дают возможности участвовать партиям в выборах. Надо собирать подписи, которые ты никогда не соберешь. А другие партии, которые также равны перед законом, они не собирают подписи. Потому что они придумали закон, по которому одни партии собирают подписи, а другие не собирают. И при этом они те, которые не могут собрать подписи, они будут банить. Уникальные ребята. Путин назначил детского омбудсмена Анну Юрьевну Кузнецову. Ну, это тоже, что и было раньше. Да, помните, как за Виланчелью автор, за Роялем то же что и было раньше вот так и здесь то есть то же что и было раньше является теперь детским омбудсменом. я так понимаю что это Анна Юрьевна Кузнецова это из володинских лягушек так сказать володинские выдвиженцы очень, очень их там много таких вот такие дела и вот Саш Северный голосовалку разместил как по вашему что более опасно для власти в плане имиджа и последствий 41% проголосовал за хранение Ленина и 59% возврат курил ну, конечно возврат курил для имиджа там может быть и опасней, но представляете Самое опасное было для власти это вот эти пенсионные реформы провести. И как они ее провели? Да, Практически никто не миукнул. Мы же говорили, что безнаказанность поощряет в общем-то преступников к совершению еще более дерзких, более наглых, тяжких преступлений. Поэтому что бы они ни сделали, ну, Курилу они отдадут. Ну, еще кто-то там позалупается чуть-чуть. Если уж насчет пенсии никто даже не дернулся. Ну, что можно делать? Вот пример. Вот, вот пример. Чубас, Чубайс назвал Россию энергорасточительной и бедной страной. Он сказал, Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире, но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то роста энергоэффективности нет. С 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться на том же месте. Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности и так далее, и так далее. И он сказал, что правильно создать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне. Что я могу вот со второго вопроса начинать Чубайсу ответить? В России нет богатых и нет в России бедных. В России есть воры и все остальные. В России есть преступники и терпилы. В России есть хозяева и рабы. В России нет богатых и бедных. И Вопрос, кто в этом виноват, что там энергорасточительность? Да? Ну, давайте посмотрим, чем занимается Анатолий Чубайс сейчас, который говорит, Россия такая энергорасточительная. Он занимается Роснано, возглавляет, да? А чем занимается Роснано? Роснано. Значит, вот В 2011 году путем реорганизации государственной корпорации российская корпорация нанотехнологий появился, Роснано и так далее. Чубайс замечательно возглавляет. И чем должна заниматься эта структура Роснано? Наноматериалы прекрасно. Оптика и электроника замечательно. Медицина и фармацевтика. Интересно, что-нибудь, хоть вот что-нибудь нам могут показать там, в Роснано? Мы вот это сделали. Нет, ничего. Но самое интересное. И это официально входит в эти уставные задачи – энергоэффективность. То есть выходит Чубайс, говорит, слышите вы, вы тут все энергонеэффективны. Тот человек, который за это деньги получает, тот человек, который доит систему со своим Роснано, говорит, слышь, вы тут энергонеэффективны. Ни хера себе. А кто в этом виноват? Ты виноват. Ты виноват, Толик, в том, что энергонеэффективны чем ты до этого дозанимался до роз нана россии российское акционерное общество единая энергетическая система России, то есть энергетикой и она была неэффективна неэнергоэффективна а ты ее возглавлял, потом тебя поставили возглавлять то, что должно э -э, заниматься структурой энергоэффективностью и ты говоришь, прозанимался где многие годы и говоришь, слушай, ну неэффективно ну если ты такой неэффективный то тебя -то надо, наверное, куда-то сваливать страна бедная а кто виноват в том, что она бедная? Кто открыл вот эти ворота вот так вот для того, чтобы можно было воровать, что вся Россия разделилась на две категории – воров и терпил? Кто это сделал? Это ты, Толик, сделал. Даже не Путин. Вот бесстыдство, а такое бесстыдство у этого человека, оно возведенное в степень, на мой взгляд. Вот я думаю, что бесстыдство и наглость теперь надо измерять в Чубайсах. В Чубайсах вот один Толик чубайс, это один Чубайс, то есть вот одна единица, да? Вот мы знаем его наглость, вот он один. А все остальное, вот Топилин, например, проблема россиян в том, что они э, высокие зарплаты себе хотят, нужно привыкнуть к низким доходам. Ну сколько Топилин в Чубайсах? Ну 5 мили Чубайсов, вот не больше, да? Пять мили Чубайсов вот это топили. Ну, тоже наглец, конечно. Ну, разве ему сравниться? А вот Путин напомнил главную задачу властей. Это с членами правительства он встречается. Говорит с правительства. «Я напоминаю простую истину. Главная наша задача – это повышение качества жизни наших людей. А повышение пенсионного возраста – это повышение качества жизни людей или нет?» Граждан России, обеспечение устойчивых, высоких темпов роста экономики с одновременным изменением ее структуры. Блядь. А вот сколько наглость Путина а, в Чубайсах, да? Я думаю, что это ну, 10-15 мегачубайсов, не меньше, но ну, не меньше 10 мегачубайсов. Наглость Путина. Так что я вот предлагаю как раз в Чубайсах наглость измерять. Вот Путин тоже образец такой Ну, в Путиных О, Кошка пришла воду пить Ты чё? Вот пришла и пьет из моего стакана Вам видно? А то любит, чтобы Так, где она? Эй а, Наглая зверушка Вот она Вот такой зверек пришел и пьет из моего стакана. Хотя вот у самой стоит там совершенно свежая водичка, только что я налил. Но это особенность такая. Хочет приобщиться. Вот она. И вот э -э, это же также у этих у путинцев видите они там кто там поближе к путинскому столу они себя чувствуют более такими важными то есть незаконно на них действует ничего а именно вот это как, насколько они могут поближе там, к, к папе да, подвинуться насколько могут побольше там зачерпнуть из общего этого стакана Ну как у животных Вы знаете вот чем они отличаются Кто может догадаться вот, Почему вот эти вот путинские Кооператив Озеро, Вова и все И вся остальная вот от шобла Как кошки, собаки не лижут себе жопу, яйца вот Догадайтесь почему не лижут Они жопу себе Можете догадаться Это Мартине пишут, <смех> нет. Кот Чубай. У кошки пять Чубай, да нет. <смех> Слава а кошки, во Франции платят налоги, нет, не упаси Бог. Слава сентиментальный. Так, вот никак не догадайтесь, почему Путинский, Вова Путин и вся его шобла не лижут себе яйца и жопу, как кошки, собаки, потому что все остальное у них, в общем-то, такое звериное. Есть те, кто лишь, Я имею в виду себе, сами себе. А? Есть кому вылезать Друг другу лишь? Не, вот видите, не догадываюсь. А я вам скажу, почему. Не достают, понимаете. Не достают. Больше ничем они не отличаются от животных. Ну, жопу не могут себе полезать потому что не достают. Путин потребовал реального исполнения нацпроектов. У кого он все требует? Какие нацпроекты кто-то должен исполнять? Я вот, честно говоря, не понимаю. Для меня это загадка вообще. То есть он требует. Вышел такой, ну-ка, исполняйте нацпроекты, блядь. Там джины, что ли, из лампы какие-то должны выпускать. Слушаю, повинуюсь. А ну джины исполняет нас проекты. Слушаю и повинуюсь. Так, Мальцев, это люди таких уже не переделаешь лишь бы брюх набить. Правильно, то есть люди, у которых инстинкты очень развиты, люди, которые очень близко к животным находятся. Они, в конце концов, по этой лестнице выбились на самый верх, не благодаря своему интеллекту, потому что они тупые, обратите внимание, они когда участвовали в выборах, они занимали там предпоследнее место, стабильно предпоследнее, не второе, а предпоследнее. И эти люди выбились на самый верх благодаря Бори Ельцину, там, тому же Чубайсу и всем остальным. То есть... Как раз выбились те, кто не должен выбиваться, потому что это противоестественно, потому что даже среди зверей есть естественный отбор. А здесь, среди людей, противоестественный получился отбор. То есть, самые слабые и головой, и всем остальным выбились наверх. Это противоестественный отбор. Топилин призвал снизить показатели смертности. Вот еще тоже. Снизить показатели Смерть. Смерть он призвал снизить показатели смертности. Кого он все призывает? На Гайдаровском форуме призвал. Орешкин. Орости цен. Ситуация лучше, чем ожидали многие. Это вот как можно орости цен такой сказать? Лучше, чем ожидали многие. То есть, они лучше растут или лучше не растут? На самом деле, цены выросли кратно, но они лучше, чем ожидали многие. Вот и сами думайте, о чем он сказал, этот Орешкин. И Греф назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России. Ну, я тоже знаю, это гильотина, а вот Греф считает, что цифровизация. То есть, начал он нашими... Лозунгами говорит, цифровизация является единственным способом борьбы с коррупцией в России, но телегу впереди лошади ставит. Вначале гильотина, а потом цифровизация. Так не получится. То есть, вначале мы должны отправить Грефов и всех остальных нахрен на Индигирку и Колыму. Покарать преступников, да, а потом заниматься цифровизацией, простить долги, безусловно, да, и так далее, национализацию провести, а потом заниматься цифровизацией. О какой цифровизации можно говорить, о чем? О цифровых деньгах, о каких цифровых деньгах можно говорить, когда э, речь идет о преступниках, таких как этот самый Греф. Противоестественный отбор – это регресс, деградация с точки зрения эволюции. Все правильно, мы и проходим этот регресс, самый, мы и проходим эту деградацию. Мы видим этот политический атовизм, когда вырастают те хвосты, которые присущи феодальному режиму, да? феодальному строю, который присущи. Россия сейчас находится в состоянии феодализма. Это противоестественно. Почему? Потому что был противоестественный отбор. Гильятина ⁇ это необходимый и достаточно. Ну, француз говорит, что лучшее средство от перхоти – гильятина. Я тут вот с ними не согласен. Масса хенд-энд-шолдерсов. Да, вот от коррупции ⁇ это действительно вполне достаточно. И вот Александр Дор пишет, из речи Путина стал понятно, в нулевые экономика была настолько не развита, что деньги на пенсионеров были. А сейчас экономика так мощно развилась, что денег на пенсионеров нет. Очень хорошо сказал. И вот Сталин ГУЛАГ написал, я проверил так и есть, директор комитета по информатизации Тюмени купил себе самолет, на котором он Перевернулся на озере, полетав за грибами. Полетел за, гриб... за грибами. Новости из рубрики «Почувствуй себя ничтожеством». Директор сраного департамента, сраной Тюмени, летает за грибами на личном самолете, а ты плати налог. Ну, я не соглашусь со Сталином ГУЛАГом только в одном, что Тюмень сраная, вовсе она не сраная, а вполне приличная Тюмени, приличные э, средства зарабатывают для всей России. Ну, вот видите, как-то не в те руки они попадают, эти средства. Они идут на обогащение. Путь на обогащение там, его шоблы, ну и на обогащение те, которые ближе к этому столу, вот как кошка, пришла по из стакана, да, вот сейчас я видел, да, могла бы сделать, когда я не видел, так и он, кто-то не видел, он там локнул чуть-чуть, купил себе на эти деньги самолет. Идея с гильотиной мне нравится, слава купи у французов, да я думаю, они странно все и так отдадут бесплатно, так сказать, гуманитарную помощь, ниже них же до 80-го года, когда применяли гильотину, был две стационарных в Париже и Леоне, да, и две передвижных, вот передвижные, бродячие артисты, да, вот, я думаю, что они отдадут, вот, передвижные вообще без проблем, они у них где-то там стоят, то есть, ну, французы, как, в общем все западные люди, не уничтожают все. ЦБ... Возьмет под контроль денежные переводы россиян за границу. Ну, иными словами, а -а -а -а, Ротенберги с Тимченками будут возить бабки на яхтах на своих, как это сделал Усманов, как это сделали другие, ну Ротенберги в частности, да, в этом году, когда они пришли, там затарились наличными деньгами и выехали за рубеж. А простые люди, которые хотят перевести копеечку кому-то там в Европу или еще куда-нибудь, ну, там в Таджикистан, то есть таджики будут... Платить, да, это еще коснется Ротенбергов с Тимченками. Конечно, нет. Американские спецслужбы готовят вбросы, чтобы обвинить Россию в содействии террористической группировки исламской государства. И вот есть хоть один, кто не верит, что а, а, путинцы связаны с а, ИГИЛ. Но если они связаны со всеми другими террористическими группировками, то с этой, конечно, и связаны, безусловно. Но если они с талибами связаны. Вот. пишет в частности, в переброске, значит, обвиняют в Афганистан сирийских иракских боевиков, конечно. А что нет? Мы же говорили, если вы помните, что в Ираке, когда все заканчивается, мы говорим, куда они пойдут? Ну, конечно, они пойдут в Сирию, когда там закончится, пойдут дальше. Куда идти? В Афганистан. Кто в Афганистане? Талибы. Кто дружит с талибами? Путин с Лавровым дружит с талибами. Так что тут все очень просто. Не надо быть семь пядей во лбу, чтобы нарисовать эту схему. Слава, может, с нами, скотами так и надо. Нет, ну вы знаете, вот я в данном случае не согласен. Но есть какая-то категория там скотов, да с которой, может, так и надо, хотя я тоже сомневаюсь. Но у меня всегда вот было ощущение того, что пока хоть один человек на земле является рабом, я не могу чувствовать себя свободным. А тем более в своей собственной стране, если рабство, как я могу чувствовать себя свободным? А я хочу быть в России, жить в России, хочу быть свободным человеком. И я не хочу каждый день видеть рабов. Я же отказался сознательно от этого. Какой не понимаете? Я же не, а, меня лишили там корыта, да, как вот там некоторые, да, кто, у кого блядь, а, бизнес какие-то поотнимали. У меня не было никаких бизнесов. Да? У меня ничего не поотнимали, мне наоборот, стояли на коленях те люди, которые гнобили там всех и отнимали все, и, и выдворяли из России, ну не выдворяли, а в тюрьму хотели посадить э, тех барыг, которые разбежались по всему миру, а теперь кричат, что они самые главные революционеры. У меня-то никто ничего не отбирал. У меня наоборот, стояли на коленях, просили, не выпендривайся на Путина, мы тебе все дадим, ты только не выпендривайся. На, на, корыто тебе вот подставляли. Я говорю, не хочу, я корыто, я хочу свободы. Я хочу, чтобы жили в России все нормально. У меня сознательный это выбор. Это не из-за того, что меня кто-то откуда-то выпер. Меня ниоткуда не выпирали. Меня наоборот за уши тащили, иди к нам. А я не хотел, потому что ну, мне противно. Вот такие дела. Поэтому я с вами абсолютно не согласен. Если бы я вот так рассуждал, что эти заслужили, ну, я бы согласился на то, что мне предлагали, там, взял бы дорожную отрасль этого Приволжского федерального округа, мне говорят, ну, на, забирай, будешь, на, на тебе мандат депутата Госдумы, ну, был бы сейчас каким-то зампредом Думы, там. При Володине или председателем комитета, как минимум, как минимум был председателем комитета, работал на меня бы дорожной отрасль, были бы у меня там виллы где-нибудь там в Каннах, да, не так, чтобы я там бегал по съемным квартирам, смотрите, я прибежал, у меня нет ни хера, я какую-то копеечку углы снимаю. А почему? А потому что я в свое время ни, ни, никакими корытами не пользовался. И не хотел пользоваться, и не буду никогда пользоваться. Поэтому я не могу сказать, что вот эти свиньи, они это заслужили, а я такой вот, блядь, лев, я тут вот молодец. К сожалению, да, к сожалению, они такие. И, к сожалению, я из этого народа, и моя судьба с этим народом. Вот там вся всякая сволочь Националистами ну, Мы на ну, русские националисты блин, А русский народ там говно блин. ну я вот себя к сожалению связал Навсегда с этим народом Тем что родился русским Все я навсегда повязан И никогда в жизни я не, не разорву Эту пуповину Можно поменять все Даже пол можно поменять Нельзя поменять национальность Поэтому если они свиньи, то и я свинья. Куда мне деваться? И это не пустой разговор. Задержаны боевики, которые готовили покушение на Путина в Сербии. Обхохочешься. Просто обхохочешься, какие-то боевики, какой-то ваххабит Армин Алиш, Алибашич задержан случайно с винтовкой, с оптическим прицелом, у него снайперский, значит, винтовка с оптическим прицелом, там все как, как положено, и Путин должен туда приехать. 17 числа, да, ну я так понимаю, спасать своего дружка, которого там сейчас уже народ вышибает, и причем во многом из-за связи с Путиным. Ну, вот интерес, сейчас приедет или нет. Я думаю, что если реально кто-то хотел покушаться на Путина, никогда он туда не поедет. Ну, я думаю, скорее всего, это просто вброс такой, специально сделали, что вот видите, как там все так не по-детски, серьезно. Так что посмотрим, засыт он или не засыт, сразу будет понятно. То есть реально там что-то или нереально. Если реально, то это хорошо. Это очень хорошо. Только я не понимаю, зачем Путин гандошить из винтовки. Это неэффективно и навряд ли так сможет близко подобраться человек. Ну, если это всякие исламские группировки, у них достаточно стингеров, джавелинов, то есть нужно именно использовать эти, эти инструменты, когда он абсолютно беззащитен в самолете в своем. Ну там есть, конечно, у него там всякие ловушки противоракетные. Но, кстати, они могут сработать против Стингера, против Джевелина, если самолет не успел взлететь и движется по полосе, они точно не сработают. Поэтому я очень удивлен, что не применяют против таких вот чертей. И вот Ушаков, это помощник Путин, уверен, что Сербия обеспечит безопасность визита Путина. молодец. Дядя Слав Венедитов сказал Что у Пескова Одно гражданство российское Ну наверняка одно-то российское Еще куча нероссийских Так и в Сербии Так все про Сербию Хорош Хорош про Сербию И Песков рассказал Как Путин ругается Говорит я Оставлю это без ответа, могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу, причем так, что кровь стынет. Представляете, жуть, жуть. Я сразу вспомнил анекдот. Помните, когда дедушка э -э -э, там его оставили с внучкой, он ей там сказки рассказывает, ну, эти работают. Молодая дедушка сидит с внучкой, старый такой, ну, человек такой, вроде интеллигентный, но сидел и, в общем-то, все прошел, там, что можно и нельзя, и рассказывает сказку, читает ей сказку, там написано. И когда опускался вечер над городами, над полями, над морями, там, над широкими долами, над городами и селами, Пролетал Змей Горыныч, оглашая окрестности таким страшным криком, что у людей кровь в жилах хладела. как Путин. Внучка говорит, дедушка, а что кричал-то, змей, змей Горыныч? Он что, кричал? Ну, ну, нам, ну так вот, вот так, вот так кричал. Эй, эй блядь! Вот, наверное, Путин тоже так кричит, что кровь в жилах холодеет, а гей, блядь, их и артисты, ужас. В Кремле объяснили, почему в Чечне называют объекты именем Путина. Ничего не объяснили. Во-первых, там свои традиции и обычаи, это Песков говорит. Во-вторых, это особый город для современной истории нашей страны. Город, который был почти разрушен, но возродился. И поэтому надо называть именем Путина, потому что был разрушен возродился. То есть, Феникс-Путин. Классно. Лавров провел пресс-конференцию, прокурил и сказал, что не отдадут, из чего понятно, что отдадут сразу, что уже отдали, что итоги Второй мировой никто пересматривать не будет. Все нормально, да, все, все понятно. Рассказал про Белоруссию и про Эрдогана. Сообщил, что Выполнение российско-турецких соглашений по ИДЛИБУ будет главной темой на встрече президента Путина и Эрдогана. Также лидеры стран обсудят идею о создании буферной 20-мильной зоны на севере Сирии поговорят о проблемах курдов. В общем-то, и Лавров заявил, что вопрос курдского населения ближайш... ближневосточных государств должны решаться соответствующие... в соответствии с действующими там законами. Ну, то есть, кирды курдов сдали. Я так понимаю в Эту 20 мильную буферную зона, это откуда выселют Нафиг всех курдов, а скорее всех уничтожат То есть ожидается геноцид Курдов, совершенно очевидно это. И Говоря об отношении с Белоруссией Лавров заявил, что Создать общую конституцию, суд и парламент Пока невозможно Но РФ на этом не настаивает И надо, надо сближаться А куда сближаться -то? Куда сближаться-то? Вот он про это не сказал. Курды отвергли предложение Эрдогана о создании буферной зоны. Ну, то есть, им Эрдоган, что сказал, я так понимаю, на 20 километров уйдите нахрен, да? Создайте буферную зону. Они там живут. Ну, конечно, они отвергнут. Ну, тогда их просто уничтожат благодаря путинской политике. Вы вернете пенсионный возраст? И этот пенсионный возраст, конечно, не вернем. Мы сделаем, чтобы пенсионный возраст для мужчин был 50 лет, а для женщин 45. А зачем нам более старые? Вы что, шутите, что 60 лет мужчин? Да вы что? И 55 лет женщины. Чем они будут заниматься-то Нет. Должна быть и роботизация. Пусть робот работает, он железный. Зачем? Людям нужны. Людям нужны деньги, а не работа. Мы, мы и работу-то не всем обещаем. Когда мне говорят, а ты гарантируешь всем работу? Да нет, конечно. Я всем зарплату гарантирую, а работу нет. работает уже, извините. А зарплату гарантирую всем. Так, Путин сменил посла в Центральноафриканской Республике. Ну, понятно, что поставил того, кого сказал Пригожин. Понятно, что там был какой-то свой давно посол, начало, начали разворачиваться события. Пригожину нужен там свой человек в доску. Путин заявил о готовности России помочь в развитии Зимбабве. Блядь, когда же помогут в развитии России-то, Почему Путин не готов помочь в развитии России? Первый визит Манангагвы, Монан... в Россию. Вот Манангагва приехал за баблом, понимаете? Первый раз в России, ну, в России это не первый раз, в качестве президента первый раз приехал за баблом, тут Путин его обхаживает. Ну, как же, это же, это же сам Манангагва. Что же, блядь, там обхаживать население России, что ли? скотов этих, зачем? Тут Манангагова приехал, блять, вот кого надо обхаживать. Россия-то богатая, обильная. Для кого богата? Для Манангагфа она богата, вам же сказали, Не для своего народа. Для своего народа Россия бедная. Чубайс говорит, Россия бедная страна. Манангагва приехал как в богатую страну, а Чубайс нам говорят, что страна бедная. Потому что вы же не приехали, вы в ней живете. Так что ну, давайте будем делать наоборот. Пусть для Манангаков она будет бедная страна. Ну, кстати, и не бедная там. да, А для нас богатая. Начнем с нас. Да, вначале, чтобы она была для нашего народа, для народов России богатая. Да? Чтобы якуты там в Якутии не охреневали от того, что у них добывают алмазы, а им кушать нечего, им мосты не строят. Да? Чтобы на Кавказе не было там, такой безработица, Пусть там будет безработица, но пусть там будет зарплата вместо работы, да? Чтобы в Москве тоже вот этого ничего не было. Даже говорить не хочу, да? чтобы в Саратове снег убирали и в Омске. Чтобы никто не проваливался в нарнию, как там вот в Питере провалились уже сегодня, там с кипятком в нарнию. Падрушев раскритиковал наращивание военного присутствия США у границ России заявил что явный элемент дестабилизации обстановки в мире, в мире который вместо политики партнерства порождает политику недоверия политика партнерства то есть это по аналогии к насильника судят и говорят слышь ты как можешь это вот охарактеризовать то что ты сделал говорят, а это политика партнерства я не насильник я партнер вот приблизительно такими же партнерами патрушев хочет быть с путиным везде Слава. Слава, в 45 женщин и пять мужчин, это правильно. Это на самом деле неправильно. Надо еще меньше. На самом деле мужчин должны в 45 уходить, а женщины в 40. Это нормально. А лучше вообще эти и другие в 40 лет. Че, Ну поработал хорош. Там. Какие? Все равно, я говорю, гарантировать работу никто не может Все должны гарантировать зарплату Это нормально Это, это вот будущая эпоха предполагает что Гарантия зарплаты, но не гарантия работы Некоторые, может, с самого начала не будут работать, там. все, обучился, все, ну, нет работы, сам себе не нашел, сам себе не создал рабочее место, ну, что будем мы то ну, вот те деньги, какие-то средства к существованию реальные, не просто как какие-то там крохи, да, а, а такие, на которые человек может существовать безбедно даже, я бы сказал, роскошно, то есть, такие, которые дают возможность человеку путешествовать. Такие, которые дают возможность человеку ну, приобретать предметы роскоши, в том числе, которые ему нравятся. Ну, хочет он, ну, пусть они у него будут. Почему нет? Вот пишет про операцию «Уран». Ну, может, я с «Сатурном» спутал. Блядь. Сатурн или «Уран»? Что там? Сатурн. Так что... Запросто. Запросто мог спутать. Как это в том анекдоте про, про старичка-то. Помните, когда э, старичок на одном причинном месте несет ведро воды, а бабушка кричит ему, «Никитич, охальник, ты что делаешь?» Он говорит, «Старый стал, руки тут не держат!» Вот и я так тоже, видите, иногда... Что-нибудь... Так... Утопия. Что утопия? Не знаю, что утопия. США потребовали от России уничтожить ракету 9М729. Представляете, в СССР было так много ракет всяких, да? А у Путина этих ракет меньше, чем пальцев на руке. Он говорит, уничтожь ракету, все, чтобы палец все отрезать. Наверное, нет, наверное, не уничтожат так он. Чем он тогда гордится-то будет? Вот. И США решили бороться с санкциями против Русала. Замечательный Путин. То есть вначале боролись с санкциями, а, Путин там, с Дерипаской, потом а, решили, что побороть никак нельзя, с Трампом договориться нельзя, отдали контроль над русалом американцам, все, Нати, заберите, только санкции снимите. А в результате санкции никто не снял, а наоборот наращивает, в том числе и против того Дерипаса. Опять Путин всех переиграл и стал молодцом, молодцом. Слава не даст воровать, то и денег всем хватит Такого воровства, как у Путина Не будет. дело не в том, что Слава не даст воровать. Дело в том, что Должна создана быть система, при которой Воровство невозможно. Прежде всего Это система гласности. То есть Все, что происходит, должно происходить Там, в интернете. Чтобы вы зашли Любые проводки Хоть 10 копеек. Вы могли увидеть Куда, что и так далее Тогда уже будет Невозможно ничего сделать. Если Все так так сказать, средства будут на лицо, Кроме всего прочего, они все должны быть безналичны. Кроме всего прочего, они должны четко определяться там, по цветам. Вот эти деньги идут там, только на строительство. Да? Вот, вот мы видим. И если вдруг исходные коды там какие-то хвостики мы обнаруживаем где-то в других местах но это уже не порядок значит за это кто-то должен пострадать ну и когда все это приходит в систему потом уже никто не может из этой системы вырваться ну как в советский период когда можно было украсть там с картонной фабрики картон и сделать из него себе второй этаж на даче до да, картонной но нельзя было украсть всю картонную фабрику и увезти куда-нибудь на лазурный берег в виде домов, яхты и так далее Мальцев, а почему народ спрашивает у вас Что вы им дадите? Не знаю почему У народа спросите Почему Стрелков называет вас Проектом администрации президента? Потому что он КГБшный офицер А как же он должен меня называть? Ну КГБшник, а он чей проект? КГБшник, понимаете? Мерзкий КГБшник, блядь как он должен называть человека свободного? Именно так. Он там как-то имеет слово свое, блядь, там. Не Стрелков, во-первых, а Гиркин. Стрелков, блядь. Таких Стрелков мы, блядь... Да, Путина тоже нехило воровали. Согласен, конечно, нехило воровали. Путин, конечно, все это привел, довел до совершенства и своей наглостью. да, Поскольку, я говорю, он, конечно, в Чубайсах, если это мега, 10 мега Чубайсов. Так что при Чубайсе воровали, да, вот один Чубайс, вот то воровство. А Путинское – это 10 мега Чубайсов. Мы сегодня об этом как раз и говорили. Граждане США подали иск к аэрофлоту на 3,6 миллионов. Ну, я так понимаю, граждане США это бывшие российские граждане, которые которых не вовремя запустили. Они из-за этого опоздали. И теперь они хотят аэрофлот хлопнуть. В общем-то, я рад и считаю, что они правильно делают. Так, и. Так, время мне вот показывает уже. Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Мадура узурпатором, На что объявлять, он и есть узурпатор. Если бы Национальная Ассамблея Венесуэлы объявила действующим президентом председателя парламента, который по закону там, должен в случае смерти там, и так далее президента, быть, так сказать, занимать эту должность, ну, было бы все понятно. Ну, хорошее развитие событий, очень хорошее. То есть, Чили не признает Мадуро, Трамп тоже, в общем-то, высказывается. Так. Ну, другие новости можно и завтра рассказать. Так. Сейчас тогда я прочитаю донаты. Донаты, манаты. Монаты. Так. Тут некоторые обижают, что кого-то не прочитал, но это я читаю все, что вижу. Сергей, спасибо, Сергей валерий валерий сп да здравствует народовластие спасибо кот верный мариненко слава добрый вечер всем нашим огромный привет копеечка надела москвичи после праздников какие тунылы физиономии как на поминках непонятно кого хоронят то ли себя то ли страну то ли десятое а, яйцо а, огорчает а то ли десятое яйцо огорчает предполагаем выходить на улицы когда позовут соглашаются Унылое дерьмо, задолбало. Ну, зовут-то, я так понимаю, 20 января. Меня спрашивают, стоит выходить, не стоит. Там вроде всякие гиркинские выходят. Но и мне кажется, выходить в любом случае стоит. Любой выход против путинцев – это хорошо, это правильно. Виталий из Балашова. Привет соратникам. По налогам и кредитам уже приставы лезут, как зомби. Хочется свалить уже и начать жить без этого э, говна путинского. Но, хоть, но больше хочется мстить. Время уходит, а вата все еще в головах терпил в большом количестве трусость. Спасибо э, им и благодарю вас. «Вьемся». Спасибо. Имеется в виду аббревиатура «Смерть Путину», а следуем и «Банде Озерной. «Кучум». Спасибо. «Автосервис Ярославль». «Не прекращаем работу на местах, нас все больше есть надежды». «Вячеслав, берегите себя, это очень важно». «На хлеб». Спасибо большое. Спасибо огромное. «Пирс». Здоровья, удачи. С вами многие. Очень хорошо. Спасибо огромное. Георгий Монтегра, Вячеслав Вячеславович, поздравьте меня с днем рождения. Вы с нами давно, Георгий. Поздравляю с удовольствием, от всей души, я говорю, я помню, Андрюша тогда нас сдал. Мы сидим в Черногории, называется Черногория во всем мире Монтенегра. И он читает, Георгий Монтенегра, я, ё-моё... А нас как раз пытались, в то время еще не нашли, но пытались уже найти. А потом прислали отряд за нами в Сербию, потому что я должен был в Сербию поехать за паспортом во французское посольство. И туда выехали ГБСники, которые должны были меня там сластать, а я туда не поехал. Так что Елена. Слава, жаль, недолго. А ждать недолго, потерпи чуток, мы свалим монстра уже в этом году. Дай бог вашим... Да. Зефир. Самому... А самому нежалкому пирату из всех нежалких пиратов. Да, ну, самый жалкий пират как раз. Спасибо насчет пирата, Да. Так. Татьян Кувшенко на юридическую помощь, спасибо огромное. Николай иан Вячеслав, вы говорили, что во Франции вы встречали олигарх, который вас испугался, вы сказали, что вы к нему можете зайти на благо революции. Ну и как зашли? Не, а что-то я, вы знаете, как-то вот, ну, вырезгливился. У меня ничего хорошего нет от связи с теми людьми, которые в России что-то покрали. И потом приехали где-то там сидят и не ничего хорошего не будет. Нужно общаться с людьми, которые более-менее чистые. В грязь в эту лезть зачем? Я всю жизнь в нее не лез, а сейчас уж не кролог под занавес. Зачем портить? Вивики, Вячеслав, расскажите о ситуации в Румынии. Генпрокуратура выдвигает обвинения против революционеров 1999 -го года. Идут разговоры о том, что в результате революции жертв было больше, чем за все правление И Этой новости уже неделя. Интересно ваше мнение. Спасибо. А посмотрим. Обвинений-то много можно выдвигать. Посмотрим, какие будут результаты. Мне тоже интересно, какие будут результаты расследования. Я думаю, что полная херня все это. Хотя, ну, вот, предположим, предположим, есть некий господин Чаушеско, абстрактный такой тиран, да, который уничтожает, ну, там, в день по одному человеку, 365 в год, немного, да, немного. Ну, в, за 10 лет 3650. Вдруг поднимается против этого господина восстание. В результате восстания 35-1600 человек гибнет. И любой может сказать: да вы что, вы офигели, Это, этот замечательный дракон убивал только по одному в день. Это он бы за сто лет столько, не, вот только бы убил, столько, сколько вы положили за один день во время революции. И тут нужно взвешивать. Действительно, что вам ближе. Что вам ближе? Чтобы какой-то дракон приходил и каждый день убивал по одному? Каждый день, да. В течение неопределенного времени или подняться и потерять половину, даже две трети, даже, даже 9 десятых. Просто положить 9, затем, чтобы к дракону яйца оторвать, суки, такой. И я за второй вариант. И я готов в этих 9 десятых тоже быть внутри, в этой цифре. Пиздюк, <сос> дядя Слава, вы все время ошибаетесь и говорите смерть Путину, с ним и озерный, а может так и оставить не спасибо, а спасни его для тех, кто в теме сразу будет видно. Да, да, ну, может быть, не знаю, все приживется. Аноним. Валерий, а это мы вчера уже. СПБ, да здравствуйте, народовластие. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Очень важно мне. Очень важна поддержка ваша. Очень важно, чтобы мы как бы не как вот тут говорить пустая болтология, чтобы то, что мы делаем, это была не пустая болтология, чтобы это был результат. А, в общем-то все оценивается результатом. Все ничего не имеет значения без результата. Вот мне говорят вот определенные мои товарищи, что мы там за движение, да, ну мы, мы же все-таки не азиаты, да? И для азиатов главный путь, а для нас все-таки главный результат. Ну, давайте поднатушимся. Спасибо, до свидания. Да здравствует революция.